Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня 20.00, понедельник. Мы рады всех вас видеть. Честно, понедельник ждешь уже как, как праздник какой-то. Видите знакомые лица, кто не улыбается. Ну-ка, посмотри, давайте посмотрим, есть тут люди, которые не улыбаются. Давайте так, кто не улыбается, тот Филипп Киркоров. И вообще мы его сейчас отсюда удалим, потому что нечего смотреть на непозитивные лица. Итак, друзья мои, давайте... Послушаем самого позитивного, самого любимого, самого вдохновляющего человека с потрясающими новостями, потому что неделя прожила жаркой, неделя прошла насыщенной. Этот день э, и это, и Изи э, Лайф будет тоже насыщенным, потому что у нас только спикеров, просто вы не сколько спикеров заходят к нам каждый день. Мы не успеваем обрабатывать очередь, очередь из желающих делиться информацией. После новостей Анатолия, после того, как мы познакомимся со спикерами, я для вас тоже одну бомбовую новость скажу. В общем, сегодня нас ждет огромное количество новостей, информации, но ну, начинает, как всегда, первопроходец наш воевода, полководец, человек, который на три атаки пронзает эту нить бытия. Толь, тебе слово, рассказывай, что же нас ждет на этой неделе. Так, да, да, друзья, всем привет. Сергей, спасибо за это яркое представление. Я уверен, что у вас сегодня тоже много. У меня суммарно 26 пунктов, которые мне нужно в срочном порядке озвучить. Что-то пошло такое прям мощное движение со всех сторон. Не знаю, такое ощущение, что что-то мы правильно делаем. В общем, в первую очередь, по традиции, по сайту вебинаров, сайту наших курсов, по контентному сайту, скажем, да, есть обновление. То есть мы добавили новые курсы, то есть первый курс, который добавили на этой неделе, это технологии выбора профессии. Профессия, я считаю, очень важная тема, потому что многие люди идут учиться куда-то лишь бы пойти, не выбрав то, что нужно, и потом, соответственно, теряют на этом тонну времени, удовольствия и нервов. Поэтому для молодого поколения, я считаю, намного более круче, когда они проинформированы о том, что есть и как правильно выбрать, то есть определить именно свою вот, линию, да, вот свое вот предназначение и именно в нем искать профессию. Потом второй курс, который запустили на этой неделе, это личный бренд, то есть личный бренд равно тренд, да, то есть так он называется. Потом Аква, uh, выход на новый уровень, не могу прокомментировать, потому что, если честно, не знаю, про что это, но вероятно, что такое мощное, судя по названию. Потом, uh, личный бренд в социальных сетях для малого бизнеса. Uh, так, и uh, на испанском языке мы также uh, запустили новый курс EasyBizyRail, так называется, но это на испанском, то есть у нас сейчас очень мощно подключается именно испаноязычное население. Вот, и это, соответственно, если вдруг у кого-то в Испании есть люди, кто работает, то есть это для них вы сможете передать, что появился еще один дополнительный курс. Вот, также на этой неделе мы добавили материалы о... То есть у нас сейчас платформа приобретает, приобретает как новый вид, то есть изначально у нас... Было как, например, есть аккаунт, например, это человек-пользователь, да, то есть вот мы участники сообщества, потом участник сообщества спикер, да, то есть у нас нет такого, что ты спикер, но не участник сообщества, да, то есть это, ну, сама концепция говорится о том, что я сначала лояльный к сообществу, и я в сообществе, и только потом я могу вещать, вот, и а, третья форма, которая у нас появляется, это… Это верифицированные компании. Да, то есть, Например, у нас есть партнеры, ну, компании-партнеры, такие как, я сейчас озвучу те, которые вы уже знаете, другие будете слышать в Казани, это Концерт VR и это For Art. Да, то есть, да, то есть, соответственно, у этих компаний есть о чем сказать, и, соответственно, они должны идти не в курсе, а как просто как верифицированная компания, которая ведет свои там, вебинары, вставлять какие-то обучалки, все, что с этим связано. Да? То есть, соответственно, у нас появляется новая сущность, то есть курсы, вебинары и верифицированные компании, которые ведут именно свое направление. вот. И, э, э, Вернее, верифицированные компании – это чуть не то. Я просто сейчас не могу все говорить. Э, давайте так, как будто три. Да? То есть не верифицированные компании, а стартапы, а такие как Concert.VR и э, вот. А про компанию я буду рассказывать дальше, потому что это как четвертая сущность, которая появляется на платформе. То есть по факту мы э, сейчас уже расширяемся настолько, что мы становимся не только образовательной платформой, где можно обмениваться знаниями и опытом, но также мы становимся очень мощной рекламной площадкой. Э, почему мы очень мощная рекламная площадка? я вам сейчас в следующих пунктах дальше подрасскажу. Так, по э, новым урокам, урокам в курсы, которые у нас уже... Э, были. у нас добавилось время сильных личностей, мотивация, как энергия, фейсбилдинг появилось второе занятие, то есть замужение лица и шеи, без уколов и классические хирургии, коррекция зоны глаз, именно вот это было занятие. Потом бизнес в Инстаграм появился, первый урок, кстати, рекомендую, многие люди не понимают, как устроен Инстаграм и что с ним делать, но по факту Инстаграм это очень много маленьких рекламных точек, которые можете расстраивать там по любому направлению, чем бы вы не занимались, поэтому имеет смысл ну, по актуальному, в современном мире это знать. Так, а потом у нас получается делегирование. А что, если некому делегировать? А, алгоритм успешного поиска сотрудников. То есть тоже крайне важный такой момент для тех, у кого бизнес, который развивается в традиционном направлении – и не только в традиционном, личный бренд современного предпринимателя в социальной сети, то есть цели которые достигаются, предложение уникальной ценности, легенда бренда. У нас появился эмоциональный интеллект, то есть как эмоции, урок именно, как эмоции влияют на интеллектуальный разум, потом инвестирование, основу биржевой торговли уже подгрузили в курс, потом Dream builder это блюпринтинг, набросок жизни на салфетке, да? то есть вот я, кстати, этот направление тоже не проходил, надо посмотреть. Так, академия, сейчас вернемся уже в Академию сообщества или это Институт человека, подгрузили 12 и 13 уроки, поэтому кто еще не смотрел, ускоряйтесь, потому что, вы сами знаете, время ограничено, так как это потоковый курс. И прошла первая практическая неделя на интенсиве «Мастер продаж 3». Это то, что касается обновлений по сайту вебинаров. Как вам за неделю работа, нормально? То есть, да, и вот то, что, как Сергей сейчас сказал, что действительно очень много тренеров, спикеров со всего мира. У меня сегодня, вот сейчас буквально до того, как я вышел с вами сюда на связь, у нас есть партнер Амадор, многие его знают, то есть он в Турции с нами ездил и так далее. В общем, Модор привел к нам спикера, Uh, ну, он, наверное, как Тони Роббинс испанский, грубо говоря, на испанском языке uh, вещает. Там, ну, человек, которого реально знает и вся сетевая индустрия, и традиционный бизнес, то есть там реально просто звезда. И вот uh, uh, очень большая вероятность, что он появится у нас со серии своих уроков uh, на платформе. То есть это, опять же, испаноязычная просто... Ну, ну, представьте, по подобию как Тони Робинс появился у нас здесь. Было бы круто же, наверное, да? Вот только теперь испанский Тони Роббинс... Самое. То есть ну, выглядит хорошо очень. Вот. И кроме этого, у меня есть для <coughs> немецкоязычных и турецкоязычных одна новость, анонс. Но я, наверное, сам это не буду делать, потому что это Владимир мне сегодня рассказал. Они с Эдуардом э, Кунцем провели большую работу, и у нас появился очень мощный вип-партнер. Но я думаю, они уже сами там расскажут, когда это будет доступно. То есть, у меня уже эта информация есть, там уровень просто зашкаливающий. И поэтому... В общем, классно. Так, теперь я предлагаю следующим этапом нам максимально быстро переместиться на криптоноид. Криптоноид, я знаю, у многих эта тема там все там уже криптоноид, когда он будет, ну что там происходит. А многие, знаете, то есть, людей же можно разные категории поделить. Есть такие волшебные люди, которые во всем видят только негативные вещи. Да, то есть они там раздувают уже. И потом ищут еще соратников, кто будет с ними там, их поддерживать и подхлопывать. Им да, да, правильно ты говоришь, там все плохо. А, м -м -м -м, все хорошо, на самом деле. А, и сейчас я вам что покажу и расскажу. То есть, ну, перед тем, как я приступлю э, к показам, я бы хотел, не хотел бы, я прям вот реально облагодарю э, не только я, то есть вся наша техническая команда, то есть кто занимается этим направлением, э, каждого, в частности, тестировщика, который принял участие в тестировании криптоноида. Давайте я вам коротко расскажу, как это получилось. То есть, когда мы подготовили первый код и выпустили его в тест, буквально в первый-второй день мы поняли, что его надо переписывать. То есть там логика заложена, она была не на лимит-ордера, а на маркет-ордера. И для такой торговли, как мы здесь планируем вести, то есть это крайне неправильная стратегия. И получилось как, то есть пока ребята Пока ребята писали код заново, то есть именно вот этот блок кода, который необходимо было переписать именно на элемент ордера, а оставшаяся часть команды отрабатывала сигналы по той логике еще неправильно и соответственно когда вы запускаете новый код, а он очень сложный я может сейчас чуть подетальнее расскажу, почему он именно сложный да? вот когда вы его запускаете, там есть просто множество всяких разных недочетов которые невозможно было на фазе проектирования учесть ну просто невозможно да? то есть одно дело, когда мы что-то создаем копируя с чего-то да, вот мы видели, да, окей, машины, четыре колеса там кузов так, с крыши, без крыши. То есть есть где посмотреть и что-то, перенять какой-то опыт. То, что мы делаем, это вообще негде посмотреть и нет никакого опыта. То есть у нас получилось так, что мы реально с нуля родилась идея и эту идею начали превращать в код. Причем все в сжатых э, сроках. Помните, когда мы первый раз об этом заговорили, там, если я не ошибаюсь, что-то в мае или когда. Э, то есть и за такой короткий срок выкатить такой сложный код, это, конечно, блин, прикольно. Вот И что получилось по факту? Наши тестировщики, Яры, они же Большинство из них, я знаю, думали, что Ой, все, я сейчас первый начну торговать, и у меня сразу все пойдет. А тут-то было. То есть там такой бардак. То есть представьте новый код. То есть код нужно соединить с ботом в Телеграме. Этот код нужно соединить с Binance. И чтобы это еще все между собой взаимодействовало. И здесь нужно учитывать очень важный такой момент. То есть API еще не настолько разработаны на биржевых инструментах таких как Binance, чтобы его просто внедрило работать. То есть там есть просто целая тонна нюансов, в которых которую мы могли узнать только при тестировании. И вот когда мы запустили код, началось, то есть оно сделки открывает, там, закрывает, есть, все там нервничают, вроде что-то непонятно, отображается в коде одно, на бирже другое, в самом этом третье, короче. Ну, в общем, такой бардак. И почему я вот хочу, именно вот благодарю всех этих ребят, что они все это стерпели. И потом, пока дописывался отдельный кусок кода, эти, другая часть, команда оптимизировала вот эти все штуки. И, короче, уже к тому времени, когда мы готовили уже новый апдейт вот большой, да, вот на новую логику, получилось так, что уже система начала даже так работать с неправильной логикой. В плюс ребята такие счастливые, такие, о, все, там жизнь удалась, короче, потом мы делаем апдейт, и становится все еще хуже, чем было в первый раз. Потом, там просто жесть, там ну, вообще просто данные, все, ну как мы-то знаем, что нас это не интересует, вывод данных э, на экран, то есть это ну, косметика, которая находится в любое время. Самая главная задача – это внутрянка, чтобы, например, если пришел приказ на открытие ордера, ордер должен открыться, если пришло на три ордера, три ордера должны открыться, если э, пошло не по сценарию и она начинает к стоп-лоссу продвигаться, ордеры должны закрыться. Понимаете? то есть это все, вот эти моменты нужно открыть, они должны закрыться, открывается новый стоп-лосс ордер, до него не доходит, разворачивается, идет назад, например, до уровня закупки дошла, отменяется стоп-лосс ордер, открывается ордер, там, три ордера, короче, там целый движ, и эти все сигналы идут, и все в перемешку, короче, винегрет полный, люди в чатах начали нервничать, особенно у нас же есть несколько групп, то есть созидательные и несозидательные, да, то есть созидательные, терпели, там плавно, как. Кстати, такие красавцы реально такую офигенную обратную связь давали. Именно, знаете, вот можно обратную связь, давать там, вы, такие секи, вот это не работает, то не работает, шоу за разработчики. Или можно относиться с пониманием, то есть с иззидательным процессом, говорить, ребят, смотрите, вот это вот еще надо подправить, вот здесь нужно подправить, вот это гляньте. А вот это реально классно работает. И вот здесь посмотрите, и там работает. Вот это, конечно, блин, вот респект всем этим людям, кто это. Мы для вас приготовили сюрприз то есть всех тестировщиков, кто принимали активное участие, и реально вы получите просто нормальный, офигенный сюрприз. Вот, теперь вернемся дальше к апдейту. Так, все, тестировщики, вы прям все, я прям вот от души, супер все сделали. В общем, да, пойдемте дальше. Сейчас как можно оценить основной процесс, то есть это коммуникация, коммуникация, короче, ченнел, канала, который дает, ну как, дает сигнал, этот сигнал принимается в боте и от бота возвращается на сайт и на биржу, и на бирже открываются или закрываются ордера, работает на твердую 4 с плюсом. То есть это самый такой основной процесс, который должен просто работать. То есть это не косметика вокруг, а это именно мотор. То есть если мотор не работает, ничего там ехать не будет. Вот, Насколько это хорошо работает, я, вот честно, не заморачивался, мне просто не до этого. Я также вошел в круг тестировщиков, я же не разработчик, я же не вижу, что они там делают, как они там делают. Да, я вижу чат тестировщиков, интерфейс, который, что там люди говорят и пишут, это я вижу, но не вижу результатов. Я думаю, вчера... Зайду, короче, на свой аккаунт, а у меня стратегия такая, то есть я выбрал себе 5 каналов, которые мне реально очень нравятся, да, и на них подписался, и все сигналы, которые вы приходили, я, короче, все принимал, я не знаю, насколько это правильно говорить в эфире, но я просто так делал, да, вот, результат, ну, давайте я, наверное, вам сейчас коротко покажу последние там пару дней, и покажу, может быть, на примере, чтобы вы видели, как это устроено, как это работает, да, так, где у меня отчеты, а, вот отчеты, Окей. Okay. Вот. Э, сейчас я вам покажу, э, какая, ну, какой сложный процесс вообще идет на заднем фоне и как это устроено. Э, дайте, пожалуйста, обратную связь. Сейчас видно мой экран? Да, видно. Отлично. Давайте посмотрим. Так, сейчас я его беру. Вот, смотрите, у меня... Давайте я снизу начну. Вот, обратите внимание, вот здесь вот, да, видите, это у меня первый... Это вчера было, я вечером делал, 20, 20 короче, 21-го числа вот я вечером делал, видите, там... Короче, вот первые, второй, третий, четвертый и пятый отрезки. Давайте сразу же посмотрим. Первый очень важно, на что обратить внимание. Вот где вы видите зелененьким, да, вот это было, произошла закупка. И а тут же а, отменились какие-то там ордера. То есть в чем фишка? Помните, я говорил, что выставляются ордера, если пошло против сценария, отменяются ордера. То вот этот процесс делает робот сам, то есть мне не надо это отслеживать вообще, то есть он сам это делает, то есть это, блин, вообще очень удобно. Потом давайте посмотрим следующее, вот произошла там закупка, вот мы видим зелененьким закупки, красненьким продажи, то есть давайте смотрим, вот он делает на Power закупку по 26.55, 28.45 продает, то есть все срабатывает в автоматическом режиме. Пойдемте дальше, перейдем на продажу вот АГИ. Вот видите, была произведена закупка 5.53. Причем это актуальные цифры без выборки, это просто последние там пять отрезков я вам сфоткал за последние три дня. Теперь смотрим, да, АГИ продалась по 800, купилась по 853. Так, все нормально отработал, снова идет power. Power закупился и продался, э, какая-то часть то есть, еще не все отработала. DLT это вот он DLT помните, да, вот он здесь закупался 1459 DLT 1358 и стоп лимит. Обратите внимание, то есть мне не надо было сидеть в интернете э, и следить за тем там, э, ну типа мол, пошло по сценарию или нет. Машина сама отследила и сама закрыла сделку, и все нормально. То есть у меня от сделки минус 3% потеря и как бы, никто не парится. То есть нет таких трейдеров, которые на 100% дают там, правильные сигналы. То есть самая важная задача – найти именно баланс, где правильные с неправильными сигналами, то есть если они отрабатываются по сделкам, чтобы ты выходил в плюс. Так, дальше смотрим. Видите, вот QSP. И вот здесь вот она была закупочка. Вот она, buy. 6.22%. 6.44 была продажа, то есть мы уже в плюсе. Дальше переходим, снова к USP, 6.48, снова в плюсе закрылась. И его э, э, SC, она еще не закрылась, она еще работает. А потом обратите внимание, SC э, BTC, вот она ее закупает по 104, тут же по 106 э, уже первый таргет закрылся, сам продался все автоматически. А потом что у нас? Аст, uh, Ну, короче, вы сами можете посмотреть, ну, если что там записи пересмотрите, то тут реально, uh, в общем, клево все отработалось. То есть все вот эти вот ZEL, то есть вот где лимит стоит, где не стоп-лимит, не стоп а просто лимит, это все, что сработало, грубо говоря, в плюс. Это очень, ну, вообще прям нормально. Вот Syscoin, например, смотрите, вот он мне в бай заходит на 14.89, 15.31 таргет, 15.62 таргет и 15.83 83 то есть полностью закрыла плюс процентально не могу сказать, но явно что это очень клево отрабатывает. То же самое buy dog и продажу по лимиту 320 купил 329 продал. Ну и вот Link например тоже было это вчера, а не позавчера это было 20-го. Тут он в Link мне заходит 5600 58-10 продают, 58-60 продает, то есть все. И что самое интересное, еще и стоп-лосс потом перетягивается на безубыток, то есть на, время, ну, на место закупки, и если он дальше уходит, он также перетягивается еще на первый таргет и так далее. То есть ты работаешь реально практически безубыток, то есть... Ну. Это клево. Ну, надо еще учитывать сейчас то, что хороший канал подключали там, и они, соответственно, больше сигналов дают. Вот эти вот, я уже сегодня тоже смотрел, просто что-то лень было там доделывать, и сегодня день такой загруженный был. То есть, половина от этих сигналов уже тоже поотрабатывалась, по два, по три таргета позакрывалась. Вот. Это, что касается, там, короче, тестирования бота, это реальные живые цифры, я вытащил со своего аккаунта, без всяких, там, ну, понимаете, как вам? Нормально? Давайте я вам лучше покажу, в чем суть вообще. Ну, во-первых, обратили внимание за три дня, сколько было открыто сделок. Сегодня, когда ехал в машине, со мной еще ехал один человек. Да? Вот я еду, и приходит сигнал. Я говорю, о, сигнал. Принимаю, и еду дальше. То есть прямо за рулем едешь, ну, как у меня телефон здесь установлен, принял и еду дальше. Он офигел просто человек. Я говорю, прикинь, что самое интересное, теперь все остальное само собой произойдет на, на бирже. Ну, как это? Ну, чуть объясняешь, людей просто предохранители выносят как все само, я говорю, ну, как само то есть, ну, есть машина, которая тебя сопровождает и помогает тебе торговать, то есть, по факту у нас, получается, на руках, совсем скоро мы начнем с этим сервисом работать, а сервис, который для того, чтобы нормальному трейдеру стать состояться, человеку нужно там, ну, реально там 2, 3, 4, 5 депозитов слить, да, а после этого снова рискнуть, снова взять себя в руки и начинать уже с каким-то наставником торговать там. и потом, если у тебя ну, там, все нормально, ну, как скажем, со смелостью, да, то, то, то, то, то, то, то, то рано или поздно там за 3-5 лет сможешь стать уже более-менее опытным серьезным трейдером. Так вот, теперь представьте, наш сервис как работает. Он смотрит на этих э, ну, тупо там крутые команды, которые реально занимаются активным трейдерством, подписываются на их сигналы, эти сигналы, ну, грубо говоря, принимаются вручную, а все остальное сопровождение ведется, вы можете спать. Оно все само дальше делать. Это жесть. Вот чтобы примерно объем понять, давайте я вам еще раз экран, открою быстренько. Я здесь сделал, открыл Binance. И вот здесь вот я вам хочу показать ордера, которые открыты. Посмотрите, вот эти все ордера, которые сейчас актуально открыты. Открытые ордера, это что означает? Это говорит о том, что я, если начал вести такую агрессивную торговлю, где у меня много монет, и я много захожу, в какие-то монеты, я должен сам каждую из них отслеживать все таргеты и все стоп лосы Это физически сделать, ну, блин, можно, но по факту тогда а, нам с вами придется придется заниматься только отслеживанием ордеров. А если у вас депозит на 1000 евро, если вы в плюс делаете всего 100, 100 евро, как вы собираетесь? Ну, как бы нерентабельно же, понимаете, что я имею в виду? Поэтому я считаю, что этот сервис блин, вовремя и и он классный, он очень удобный. И это, вот, для того, чтобы... Я знаю, что... Кстати, вот я еще с чем столкнулся, я же вот собираю обратную связь, людьми разговариваю, столкнулся с тем, что большинство людей понятия не имеют, что такое торговля на биржах, тем более на криптобиржах, и они думают, что как только появится криптоноид, то это как, в такая волшебная палочка по щучьему лению, по моему хотению, хочу миллион долларов в мой аккаунт. И они появились. Блин, да не бывает такого, это торговля, понимаете? То есть это просто торговля. Единственное, что мы здесь сделали, то есть благодаря этому сервису, оптимизировали эту торговлю. Суть ясна, то есть это просто оптимизированная торговля, где вы с наиболее меньшими трудозатратами можете выходить на очень хорошие результаты. И что самое интересное, вы не доверяете свои деньги какому-то третьему лицу, ну за исключением биржи, потому что биржа так или иначе третье лицо, да? То есть я имею в виду, вы не отдаете кому-то это в управление. Вы сами решайте как должен работать ваш актив вот и за счет того что я вижу что у людей реально такой расколбас они не понимают что это для чего это и э, я знаю что еще такое в сети часто бывает что когда не понимаешь что-то как объяснить начинаешь там, придумывать какие-то волшебные там загадочные мистические вещи э, которые прям вау-вау-вау люди получают конечно не точную не неправильную информацию вот для того чтобы это исключить э, я решил провести с вами там полтора-два часа, грубо говоря, где мы будем разговаривать только о криптоноиде. То есть в среду, запишите себе, пожалуйста, в среду, в, сейчас скажу точное время, по-моему, в 19.00 МСК. Так, так, так, среда была, если не шо. Да, в среду в 19.00 МСК будет расширено… Вот, помните, как я про сообщество рассказываю вот с деталями, почему именно так, какие процессы, за какими идут. Тогда... То же самое хочу рассказать про криптоноид, все, что я знаю. Потому что все-таки мы уже практически готовы к запуску его в массы. И если даже наши люди близкие не могут с этим обращаться, то представьте, что они будут рассказывать там. Вот для того, чтобы это все избежать, я понимаю, что все наше сообщество, кто за... ну, понятно, не все будут торговать. И не все будут этим заниматься, но и те, кому это направление интересно, запишите себе и предупредите всех своих партнеров, кто сейчас не может по какой-то причине посмотреть лайк, что пусть туда приходят и в 19.00 с вами вместе поработают. И еще я планирую пригласить туда человека, который являлся интерфейсом для тестировщиков и разработчиков. То есть это человек, участник нашего сообщества. Это человек, реально без всяких денежных вознаграждений, чисто на своей инициативе возглавил ну, скажем, направление, как коммуникация тестировщиков с разработчиками. И закрыла эту, ну, должность, должен, назовешь, ну, скажем, этот момент, она выполнена настолько профессионально, что, блин, мы просто все счастливы. И я хочу, чтобы просто этот человек тоже вышел с нами на связь и поделился именно своим опытом, то есть с чем она сталкивалась, какая там обратная связь, там что было. Ну, в общем, я там поздаю вопросы, я просто хочу, чтобы вы тоже чуть-чуть приблизились к тому, что тут на самом деле происходит. Потому что когда я вижу там где-то в чатах или кто-то пишет какие-то необдуманные вещи, это говорит о том, что человек просто реально не знает, что здесь происходит. И когда люди что-то не знают им легче всего что-то придумывать там, э, знаете, там вот э, накручивать себе знаете да то есть если вот такая ситуация бывает иногда там один раз человеком погорел все понятно взял не погорел и накручиваешь себе месяцами думаешь он такой сикой а он просто не знал ему просто нужно было сказать да? вот поэтому э, считаю что это важный процесс поэтому всех приглашаю в среду в 19.00 московского времени будем разговаривать долго о криптоноиде и вопрос-ответ все там сделаем так хорошо Следующее, что у меня, а, да, теперь смотрите, с тестами мы справились прям вообще хорошо, то есть все выжили, все сейчас счастливы. в чате прям с утра уже читаешь, тестировщиков прям позитив на позитиве, прям вот все счастливые, поэтому мы сейчас готовы открыть доступ еще 200 людям. То есть у нас уже email-адреса есть, база, то есть мы вам сейчас откроем тоже доступ и еще недельку-другую еще покатаемся, потому что сейчас мы как раз уже часть, короче, сейчас мы отрабатываем еще момент по цифрам, то есть в боте в Телеграме уже настроили, более-менее нормально отображается, Учитывайте, что сейчас мы выкацываем, это просто базовая версия, которая удобная, с простым функционалом, чтобы она работала, и весь тюнинг и на бот, и на сам сайт мы только сейчас приступаем, мы ну, будем его дорабатывать. Вот. То есть первое, чтобы бот нормально коммуникация с бинансом все хорошо. А в следующее, на чем мы сейчас работаем, это настроить цифры, которые отображаются. Если вы там видите, там 2000%, это не 2000%, это не так. То есть этот канал выдал сигналов суммарно на 2000%, но это не говорит о том, что если бы я был подписан на этот канал, то я бы сделал 2000% за три месяца. То есть вот эти цифры, они, видите, мы изначально с ними не заморачивались, они нам ну, поскольку нужны были, потому что нам нужны были именно цифры в бинансе, как, как там все идет, как все работает. А теперь там нормально, сейчас настроим цифры, сделаем апдейт. И после этого уже апдейта, там еще пару деталей под поднастроим, которые мы, может быть, сейчас не видим. Когда будет 200 тестировщиков, нам легче будет, потому что много обратной связи будет. Вот. И, короче, там, чтобы вы понимали, осталось там, ну, просто мелочи. То есть уже шлифовка. То есть уже все грубое готово. Сейчас мы шлифуем, и при... сейчас еще все покрасим краской и залакируем, и будет блестеть, как вот пасхальное яйцо вовремя. Окей, okay, по криптонойту понятно. В среду в 19 продолжаем. Сейчас у меня есть еще кое-что. А У многих была такая ситуация, что если двухфакторная идентификация в кабинете изи включена, да, то они на сайте не могли логиниться. В общем, этот баг тоже зафиксили. То есть, если кто-то себе двухфакторку в изи отключил, может снова включать, теперь все работает. То есть, это вот тоже мелкая апдейт, который был сделан. Это уже работает. Так, ну и что? А, да, и, ну и дальнейшие глобальные новости о криптоноиде, конечно же, на мероприятии в Казани. И кстати, есть одна и плохая новость у меня для медленных, не для всех, а только для медленных. У нас не осталось ни одного билета в Казань. Вообще, просто ни одного. Ни VIP, ни стандартов. За две недели до начала все ушло. Это круто. Большие молодцы. И соответственно, я так полагаю, что все, кто заранее прикупился, это лидеры. И именно для лидеров мы приготовили на мой взгляд, очень классную программу, которая просто поможет людям увидеть более-менее общую картину происходящего. Потому что, опять же, общаясь с людьми, я вижу, что кто-то занимается сетью, маркетингом, кто-то говорит сообщество, кто-то продает курсы, кто-то там еще что-то, кто-то еще что-то, то есть нет общего понимания, но опять же это нормально, потому что на данный момент, наверное, через меня идет вся информация от всех отделов, и я вижу картину происходящего, то есть ну, изначально, понятно, я формировал это, весь этот конструкцию, да? И здесь такая фишка, что люди, кто близко с нами, то, например, лидерский чат, да, то есть они больше получают, но они уже передают чуть-чуть меньше, потому что ты не можешь условно передать. Почему не можешь условно передать, потому что нет всех задних фонов, почему именно так? Да? То есть ты где-то услышал не можешь дома объяснить, почему, и поэтому передается меньше, меньше, меньше, меньше. Вот такое мероприятие, как Казань, то есть, мы раз в полгода это проводим, это сделано специально для того, чтобы вот все новые люди, которые пришли, и все, кто уже в теме, чтобы их всех синхронизировать, чтобы все понимали, о чем идет речь, а не так, что кто влез, кто под дрова. Потому что каждый раз, когда кто влез, кто под дрова, то есть непонятно, ну, вообще, какое то дальнейшее действие. То есть, ну, в общем, суть сна, да, почему Казань очень важна. И, конечно же, те люди, которые успели получить билеты, у них обалденнейшее просто преимущество по отношению к другим, потому что в последней части мы для вас подготовили что-то такое, что вы еще никогда в жизни не видели. Вот. Это круто. Так, ну все, хорошо. Про это все понятно. Следующая штука. Вы, наверное, обратили внимание, у нас сейчас активно подключилась команда на концерт VR. Концерт VR, я вчера, они, а позавчера разговаривал с Себастьяном. Себастьян это продюсер из Германии, который это все запустил, все это движение. В общем, он более чем счастлив, то есть это была наша основная задача, то есть на лидерской группе мы объясняли, почему это важно для нас, как для сообщества, и почему это важно для Себастьяна. В общем, Себастьян позвонил и говорит, вы меня реально прям выручаете, и это очень здорово. В общем, он, мы хотели с ним завтра выйти на связь совместно, потому что он сам хотел лично всех поблагодарить наше сообщество, вот, но у него там какой-то срочный вылет, то есть мы на днях согласуем, он выйдет с нами на связь, хочет лично нам поблагодарить и хочет нам что-то еще дать. Ну, не знаю пока детали, что именно, но уже хорошо, что что-то хочет дать, то есть, скажем, уже такая нормальная новость. Вот, да, с Себастьем, ну, в общем, у меня сейчас будет больше информации, я с вам всю жизнь. Хочу так вам сказать что по секрету, чтобы вы понимали, у нас же там есть лимит, 666 монет в день тысяч монет можно в день только покупать да? а наши люди в течение часа выбирают 95% от всего объема просто нормально, то есть у нас есть трекинг, мы отслеживаем кто от нас приходит и реально больше чем 95% это наши люди и он был просто в шоке, потому что он нанял несколько профессиональных рекламных агентств в Китае, в Америке еще где-то и они даже 5% не тянут. В общем, в общем, мы большие молодцы, и это очень круто. Поэтому я говорю, что площадка расширяется. То есть мы сейчас уходим, ну, не уходим, а то есть расширяется функционалитет. И мы теперь не только образовательно, но и реклама для стартапов. И опять же для наших людей. То есть мы сейчас еще проводим... Ну, Планируем провести жесткую интеграцию с такими сервисами, как «Hash и «Hash Rating», то есть это наши деловые партнеры стратегические. Сегодня у нас были с ними там переговоры, я думаю, скоро мы кое-что объявим, и один из представителей Хэш Telegraph» едет к нам на саммит с темой DAO, централизованная организация, что это и как это будет. Очень интересно, там ребята реально прокачаны. Вот. Поэтому, да, это я тоже уже сегодня знаю, и… В будущем, то есть в идеале, я как думаю, что э, для того, чтобы нашим людям легче было понимать, какой стартап хороший, а какой менее хороший, э, если он хочет попасть на нашу платформу, ему нужно пройти хеш-рейтинг. И отталкиваясь от этого рейтинга, мы будем принимать решение, как ему доверять, а как ему не доверять. В общем, хороший концепт получается, потому что там, ну, как бы сейчас все равно, э, так или иначе, люди доверяют моим компетенциям, то, что я ездил, проверил, там, и видел и так далее, да? но я все-таки не настолько компетентен, чтобы прям четкую оценку выдать, насколько, где и как и почему. А для этого у нас есть стратегический партнер хеш-рейтинг, и они закроют нам эту потребность. В общем, это реально хорошая новость. Это, опять же, следующий этап развития. Кроме того, кроме того ну, я не знаю, могу я говорить или нет. Ну, короче, они же еще будут делать у нас криптообзоры еженедельные на нашей платформе то есть прям все будет о рынке, они действительно умеют, у них колоссальнейший просто опыт, и это очень круто, ну ладно, еще скажу тогда, короче, походу они для нас еще записывают профессиональные курсы именно по криптоэкономике от А до самых мельчайших деталей в точке Я, то есть там для ВИПов будет не просто вот это биткоин, это криптовалюта и... Вот такой это кошелек бывает, а будет реально в деталях, почему и как, и именно что, и вот все, что с этим связано. Это очень-очень-очень круто. Так, хорошо. Ну, это пока дат у меня нет конкретных, но, тем не менее, это очень впечат... ну, так, воодушевляет, что такого уровня люди, которые занимаются контентом, будут в связке с нами делиться с миром крипто-новостями. Так, хорошо. Следующее у нас, как вы обратили внимание, был в свое время анонс на, так, у меня экран что-то показывает, нет? анонс на то, что, кстати, помните, да, как зашел Институт человека. Кстати, да, давайте вот про Институт человека поговорим. Вот по институту человека, я вот тоже по чатам, вот с людьми общаюсь, собираюсь обратную связь. Кстати, хочу видеть людей, кто как реагирует. Собираю обратную связь у людей, кто посещает этот курс. Кстати, среди нас есть видео кто-нибудь, кто посещает этот курс? Есть? Как там? Нормально? Ребят, в общем, не знаю, какие у вас наблюдения. То, что я наблюдаю на... Это просто что-то невероятное, то есть люди реально крайне счастливые, у них какие-то результаты, причем это быстро так все у них происходит. Вот у меня просьба для всех, то есть, чтобы Светлана Михайловна, в общем, я считаю, что очень важно, вот Светлана Михайловна много дает, да? И я считаю, что очень важно, чтобы мы как сообщество сделали своего рода подарок для Светланы Михайловны. Для Светланы Михайловны ее деньги там не интересуют, там какие-то там призы какие-то все неинтересно. Я считаю, что этому человеку интересно то, как именно и что изменилось в твоей жизни, и почему-то стал там счастливее. То есть было бы круто, вот есть же специальный чат Социальной Михайловой, да, то есть она присутствует, было бы круто, если бы люди, именно кто посещает этот потоковый курс, да, духовно нравственная основа развития сознания личности, чтобы вы записали там, я не знаю, там 30 секунд, одну минуту, то есть вот эти там длинные не надо, это слишком долго рассматривать, а хотя бы там точечно. Uh, да, я посещаю, мне вот это, вот это вот uh, я применил, и меня вот так вот так-то изменилось. То есть я там слышал, вот реально от некоторых лип, прям чудесные какие-то вещи. И uh, я считаю, что это самый большой подарок, который можно сделать человеку, который от души отдает свое, это дать ему обратную связь, uh, uh, как изменилась его жизнь uh, в лучшую сторону. Потому что ее цель – это наши изменения. Uh, было бы здорово, если бы, не откладывая это, мы прям сегодня-завтра записали, и, пожалуйста, прям все в чат, скидывайте. То есть это обратная связь и подарки для Светланы Михайловны. Окей? Договорились, я надеюсь. Было бы здорово. Я, к сожалению, сам не успел проследить своим графиком, а курсы, как вы видели, там закрываются потом. В общем, хотя бы хочу послушать, как у вас прошло. Вот Это еще не все. По Светлане Михайловне укрепились. Я думаю, прям ждем с нетерпением ваших видео, госпожа Ханина, в первую очередь. Мы... Окей. Okay. Uh, я думаю, с вами, Хану, будет очень приятно. И, конечно, мне очень приятно слышать и видеть, что нашим людям прям понравилось, и что они прям счастливы, и они прям ждут с нетерпением следующего занятия, они уже привыкли, что курсы уходят, и теперь перекладываются все встречи, чтобы вовремя быть там в прямом эфире, то есть прям это и структурирует с одной стороны, то есть, ну, в общем, круто. И это еще не все, здесь же у нас еще заявлен институт финансовой эффективности, да, то есть высшее учебное заведение онлайн, институт финансовой эффективности. А, у меня, по-моему, подождите, сейчас, секунду, у меня же... Uh, мы сейчас как раз, uh, сейчас секунду, я быстренько найду где это у меня. У меня было открыто, я закрыл. А, да, вот. Uh, сейчас в зум теперь. Так, вот, зум. Сейчас видно экран, да? Окей. Okay. Uh, здесь у нас сверху, вы также обратили внимание, была кнопка «Институт финансовой грамотности». То есть теперь, uh, теперь я сейчас дам, наверно вот эту ссылку, uh, потому что мы еще там до конца не соединили. Но uh, в чем фишка? Посмотрите, uh, 6 ноября uh, мы запускаем курс по финансовой грамотности. Uh, это потоковый курс. Вот здесь вот есть кнопочка «Записаться». 6 числа ровно закрывается регистрация, закончился поток. То есть это такой же потоковый курс, где, будут появляться, ну, короче, где будет проходить в онлайне, потом будут записи какое-то время, потом будут закрываться. Поэтому обратите внимание, здесь очень насыщенная программа, то есть ну давайте вот хотя бы коротко пробежимся. То есть это основа инвестирования и создания инвестиционного капитала, финансовое планирование, мышление инвестора, потом поиск и отбор инвестиционных предложений. То есть важно же еще понять, куда входить, куда нет. Потом анализ инвестиционных предложений, распределение инвестиционного капитала и инвестирование в финансовые рынки. То есть здесь вы видите, это 6, 9, 13, 16 и так далее. Это будет проходить два месяца по два академических часа а, в каждой лекции. И лекции будут по вторникам и пятницам в 19.00 МСК. В общем, добро пожаловать. Я уже вижу, 19 человек записалось. И, в общем, этот человек, который здесь вещает, это Владимир Бурянин. Я знаком с ним лично. Я с ним провел достаточно много времени в разговорах о том, что и как он делает. Меня реально подкупает в этом человеке то, что он из глубинки откуда-то да, самостоятельно выбрался в Москву и в Москве своими руками построил очень мощный, серьезный бизнес. То есть это человек-практик. И вы, наверное, всегда знаете, что у меня всегда еще предпочтение, я отдаю всегда практикам. То есть люди, которые показали своим результатом, вот так у меня это работает. Не теория, а когда пойдите, сделайте то, сделайте это, попробуйте то. Это все, конечно, круто, это может быть харизматично. Я даже, может, с удовольствием похлопаю в ладоши, но точка на этом. Да? А наша задача, чтобы это все было в доступной форме, с практическими знаниями объяснено. Потому что практик говорит точечно. Это, это, это работает. А не это, это, это может быть сработает. То есть есть разница, да? То есть, поэтому всех приглашаю, и для нас, опять же, для всего сообщества это такой следующий мощный этап, который придает ценности VIP-участникам. Вот. И еще про это мало как-то говорится, никто это не видит. Вот простую математику себе посчитайте. Представьте себе такую ситуацию, что сейчас VIP-участник сообщества получает 54 курса и 600 с чем-то вебинаров. Если даже каждый из этих курсов стоит всего 100 евро, а курсы в среднем, там, скажем, околеблются от 150 до 500 евро, такие курсы, которые вы, про которые я озвучил, там, 54 курса, да, то даже если мы их по 100 евро посчитаем, это 5400 евро. Так вот, VIP-участникам, чтобы стать сейчас, это стоит там, около 500 евро. Разница ощутима. И плюс 600 вебинаров, плюс среда, в которую вы попадаете, плюс э, мероприятия на земле, которые сближают и помогают э, посредством обмена опыта двигаться быстрее к цели. Это новые связи, это новые контакты, то есть это сладотворная почва, в которой можно прорасти любому правильному зерну. Потому что прав... бывает правильное зерно, бывает неправильное, да? В общем, цель вообще, чтобы все прорастало, да? Вот, Уже сейчас очень-очень-очень э, хорошо. И э, следующее, что еще важно озвучить. Здесь у нас Эдуард, э, я надеюсь, Эдуард с нами сегодня. Эдуард Хунс, э, по-моему, с нами был Эдуард. Ойгенфельда. Давай, да, я здесь. Да, э, сейчас я включу, чтобы тебя было видно. Не вижу где-то. Сейчас, секунду. А, вот здесь, да? Эдуард. Сейчас Эдуард с командой, это, в частности, Ойгенхельд, Алекс Хокман, насколько я знаю, что Эдуард сейчас дополнит, планирует провести саммит в Киеве, да, то есть там тоже 300-400 участников, то есть ребята сейчас соберут опыт в Казани, они повезут туда новые знания, то есть с Киева не у всех людей получается приехать, вот, поэтому экстренно такой саммит дополнительный будет еще в Киеве. Я тебе, наверное, передам, Эдуард, что ожидает людей на саммите. Может быть, ты пару слов. Окей, okay. хорошо. Тогда озвучим немножко наше мероприятие, которое будет проходить, вернее, запланировано на 1-2 декабря. Сейчас, сейчас мы уже подводим ну, все эти данные по поводу локейшн, где это будет проходить. Соответственно, мы хотим сделать двухдневное мероприятие. Я думаю, человек, ну, от 300 до 500 примерно мы планируем сделать мероприятие, так, ну, выездное мероприятие, где люди могут быть с нами вместе два дня. Ищем сейчас как раз пансионат в районе, в округе Киева, куда мы можем это большое количество людей вывести. Вот, до, до этого мероприятия мы проведем презентацию. Она будет 28-го запланирована 28 ноября. Ну, в принципе, три, три дня до, до начала этого большого крупного мероприятия. Вот мы хотим полностью для, для всей Украины, соответственно, для вс, для всех команд, которые работают на территории Украины, это мероприятие провести, так как многие партнеры. Там у нас как-никак уже только чисто из нашей команды около двух тысяч партнеров в Украине. Ну, плюс, соответственно, там еще другие команды работают, в том числе, допустим, и Виктор Высоцкий тоже из Киева, которого мы тоже приглашаем туда, и, опять же, как спикера. Не знаю, может быть, Анатолий, ты тоже вырвешься в Киев провести с нами это мероприятие. Вот, в принципе, такие у нас наполеонские планы. Это, Конечно, времени у нас не очень много, тут 6 недель практически до конца, до, до начала мероприятия, это как раз такой момент, где мы хотим просто людей настроить так, таким способом, чтобы они за эти месяца, там в декабрь, декабрь, январь, это такие, опять же, такие провалочные месяца, чтобы, соответственно, люди остались активными, чтобы получили определенную энергию, чтобы хватило им до января, и в январе у нас уже следующий план именно опять же в Украине провести следующее мероприятие, чтобы девятнадцатый год стартовал, стартанул, как сказать, чтобы мы стартанули как, как на ракете. Да, супер. Окей, в общем, все, кто в Украине или близ Киева, уже сейчас можете планировать себе эти выходные Эдуард, еще раз, это 1 второй, да? 1-2 декабря, да. Субботу, 1, 2 декабря, да. В общем, я, знаешь, видел обратную связь от людей, кто были на первом саммите в Киеве. В общем, Эдуард, Владимир, Ойгин и Алекс Хоффман, они это такая олд school, которые реально знают, что такое бизнес не по наслышке, а именно с практического опыта. Окей, все, друзья, большое спасибо всем за то, что вы меня все это выслушали. Я, наверное, я сейчас передаю слово Сергею Виняшеву. С моей стороны сегодня все. Желаю вам всего хорошего, отличной вам недели и уже... А, еще, еще раз мы встретимся в онлайне, в следующую встречу будем в офлайне. Пока. Спасибо, Толь. Ну у нас остается прям совсем мало времени. Мне э, надо сейчас представить э, нашего нового спикера, который появится у нас в самое ближайшее время. Но я вам могу сразу сказать, что завтра у нас с ним будет интервью, так что не пропустите. Николай Токаренко, Николай, добрый вечер. Здравствуйте, всем добрый вечер. Николай, ну вот прям несколько минуточек у нас есть, чтобы еще новости озвучить. Скажите, о чем ваш курс, а, а завтра я тогда уже с вами на интервью более детально расскажете, про что этот курс, что там будет, о себе расскажете и так далее. Хорошо, да. Спасибо, очень приятно присутствовать сегодня здесь. Меня познакомил подробно с проектом Виктор Высоцкий, мне очень понравилась идея. Я давно искал комьюнити подобное, ну, может быть, осознанно и подсознательно даже искал. Вот. Надеюсь, что мои ожидания будут оправданы, как, впрочем, и ожидания всех вас там от каждого из нас. Да? Касательно моего курса и э, вебинаров, которые пройдут завтра в 20.30 и послезавтра в 20.30, то есть во вторник и в среду, мы предложили в чате комьюнити несколько тем на выбор. Их было 5 или 6, если не ошибаюсь. И первую э, тему, которую выбрали, э, звучало она так. как заточить свой Инстаграм на продаже с пометочкой «быстро», да? то есть как быстро заточить свой Инстаграм на продаже. И вторая тема, которая заинтересовала участников сообщества, это пять способов э, заработка в Инстаграм». Посоветовавшись с вашей командой, опять же, мы пришли к выводу, что правильно будет сначала рассказать пять способов заработка в Инстаграм, чтобы ну, больше открыть возможностей, как именно можно зарабатывать, а потом уже показывать, как все это дело затачивать под продажи. Поэтому суть вебинаров я раскрыл тренинги и курсы об этом, наверное, действительно узнаете более подробно из интервью о том, кто я, мою историю если ну, будут такие вопросы, я с удовольствием поделюсь своим опытом и расскажу подробнее о том, с каким посылом из сердца я пришел в это сообщество и чем конкретно буду делиться, если одной фреза, если одной фразой, то тогда мой курс называется так я-бренд mm -hmm. Хорошо. Ну, соответственно, более детально мы э, и более подробнее, чтобы времени побольше будет, узнаем уже завтра тогда на интервью, правильно? Да, думаю, это будет правильно. Сегодня прозвучало очень много классных новостей. Я сегодня впервые присутствую на таком мероприятии, но атмосфера и те новости, которых было достаточно много, меня тоже воодушевили. Я всем желаю классного настроения сегодня. Приходите завтра на вебинар в 20.30. Я думаю, более подробно скинут там расписание в чаты. Завтра, во вторник в 20.30 будет вебинар «5 способов заработка в Instagram. И для того, чтобы замотивировать вас чуть больше, обещаю заряд позитивного настроения, а также какой-то специальный подарок от себя, который я разыграю завтра прямо на вебинаре. Вы узнаете не только пять самых топовых способов заработка, но еще получите какой-то специальный приз от меня. Поэтому поставьте себе напоминание и обязательно присутствуйте на нем. Хорошо, хорошо. Спасибо большое, Николай, тогда завтра увидимся, друзья мои, следите за расписанием, завтра будет очень интересное интервью. Ну что ж, мы продолжаем, есть еще одни новости, о которых я не могу, скажем так, не сказать, Казань раскупилась, все раскупилось, но если вы следите за, скажем так, новостями в наших группах и в наших соцсетях, то вы знаете, что сейчас мы начинаем работать над новым нашим направлением. Ну, как оно не новое, мы о нем уже давно говорили, но сейчас мы плотно за него взялись. Это поиск творческих людей. В эту среду, в эту среду, я буду проводить вебинар, где буду отвечать на все вопросы, как это будет работать. Более того, я и в среду на вебинаре вам об этом расскажу и отвечу на вопросы. Но еще раз напомню: 24 ноября у нас пройдет первый творческий э, вечер нашего сообщества. Поэтому, друзья мои, я ну, как бы могу со всей уверенностью сказать, что это, это целое не просто ответление, это целое направление нашего сообщества. Это то же самое, как спикеры, только теперь у нас будут еще и музыканты, диджеи, поэты, писатели, которые смогут свое творчество рассказывать миру, мы это творчество будем упаковывать и помогать и людям, которые, скажем так, творческие люди, зарабатывать и свое имя популяризировать, и людям, которые хотят действительно слушать что-то хорошее, интересное, читать стихи, присутствовать вживую и знакомиться лично с поэтами и музыкантами, это все будет возможно на нашей площадке. Поэтому в среду приглашайте всех своих знакомых, кто у вас пишет, читает, рисует, пока технически сложно. Сразу говорю, художников мы пока не берем. А поэты, писатели, музыканты. В среду будет интервью, вопросы, ответы для них. Но я буду все рассказывать. А 24 я провожу первый творческий вечер в Москве. Уже мы приглашаем туда группы, уже мне присылают э, стихи, я их буду зачитывать. Мы э, запишем э, ну, на профессиональной студии первый такой, знаете, э, альманах изи-бизи э, творчества. И уже его можно будет, э, скажем так, реализовывать через нашу площадку. И тем самым мы и себе, да, активным участникам, кто готов работать дадим возможность для заработка и поддержим действительно творческих, талантливых людей. Поэтому следите за этим направлением. Это действительно очень классно и очень ну, шикарно. Спикеры, спикеры дают знания, а, соответственно, творческие люди делятся эмоциями. Ну что ж, как всегда, уложились мы в час 20.53. Вы все молодцы. Спасибо за, за то, что были сегодня с нами, спасибо, что были сегодня с нами, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, напишите комментарии, поделитесь своими эмоциями, если кто-то вдруг еще не нажал в колокольчик и не подписался на наш канал, не забудьте это сделать, чтобы не пропустить новые видео, чтобы не пропустить какие-то новые выходы, прямые эфиры, интервью и так далее. Увидимся через понедельник, точнее в следующий понедельник в то же самое время, в том же самом месте. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.